Это по второму. И USMAL посмотрим, как быстро он выплатит деньги. Так, поехали. Первый проект Мал. Здесь мы выполняем задания. Подробный видеообзор смотрите в описании. Переходите по ссылке на сайт. И там есть подробный видеообзор и вся статистика по данному проекту. Вот я выполнил задание. Теперь я могу вывести деньги. Нажимаем здесь «Отзывать». На балансе вот 3,5 долларов. И здесь кошелечек свой прописываем. И на рассмотрение. Так, смотрим полностью статистику. Записи о снятии средств. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять. 10 одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И вот четырнадцатая выплата. И если посчитать, то VIP-2, который мы с вами приобретали в самом начале, мы его уже окупили. И дальше уже идет чистая прибыль. А VIP-1 вы уже также окупились и даже уже здесь зарабатываете. Второй проект, о котором я хочу сегодня поговорить, он стартанул у нас 15.04, USMAL. Здесь, когда вы пойдете по ссылке, здесь будет более подробно. VIP первый стоит 7 долларов, VIP 2 стоит 37, VIP 3 157 Окупаемость здесь 7-8 дней. Здесь так само, чтобы зарабатывать, проходим регистрацию. После регистрации указываем свой кошелек для вывода денег. Далее пополняем на ту сумму на которую вы хотите приобрести VIP. Когда вы пополнили, заходим и покупаем VIP. Далее заходим на домашнюю страницу и выполняем задачу. Нажимаем по любой картинке, нажимаем выполнить задачу и все. Тут кажется одна задача, да, одна задача. И далее мы можем нажать кнопочку «Виздрав» и также вывести деньги. Более подробно о первом и втором проекте читайте у меня на сайте вы переходите по любому проекту. Там будут видео обзоры и полностью вся статистика по проектам. Здесь я уже получил третью выплату. Вот сейчас мы посмотрим статистику. Вот она статистика. Третью выплату. Сейчас я перейду на биржу Binance и посмотрим. Итак, друзья, вот они две выплаты. Пришли они буквально за две минуты. Здесь вот написано успех, здесь также успех, все отлично, все платится. Кому данные проекты интересны, переходим на сайт, изучаем информацию и принимаем решение. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока.